И эти лада, всем по совести. Вот вы, женщина, вы можете поплакать, а мне что делать? А что делать? Серьезно говорю. Это что за сервис такой Ну ты вообще издевательство. Я имею доступ ко всем функциям, как я буду доказывать? На пальцах? То вы хорошо, удостоверились? Да, да. да Претензии да. есть к паспорту? Нет. Все. Ну, если вы некомпетентные, давайте поговорим с начальником. Присутствуют признаки преступления. Я не хочу отвечать за ваши действия потом. Почему не хотят? Я ее дописала. Дописали уже? Уже Еще хотят. Ну, да. вот. а что напугали? Это правда жизни. Я один, но у меня много. Благодарство. Все мне так говорят. Нарочно. Да? Угу. Оценка минус один. напишем заявление. Вы здесь будете писать? Нет, я подумаю, текстовку бы это сочиню чуть позже. Хорошо. Давайте я сейчас хочу сделать расширенную банковскую выписку по счету, по, вот по этой карте. И еще что-то хотел. И список всех счетов открытых на персона. Паспорт не дадите. Нет, так я штук, что покажу. Нет, руки не дадите, вот например. А? Для, а для чего? Мы сейчас о другом. Мы сейчас о другом. Что такое? Что говорят? М? Сейчас, чтобы я могла вам справку полистать, вы мне паспорт дадите, вы руку. Спасибо. Не хочу. Вы хотите вы на этот? на Москал поехать? Да. Я могу за вас полистать. М вы уверены, что вы знаете, какие там должны быть введены изображения? Не знаю. Я, вы скажете, перелесну. Я перелистну, Не вопрос. Вот, пожалуйста. Пожалуйста, перелесну. Давайте. Где? Куда? Каждую страничку. А, каждую? Давайте. Да, Сначала, сначала, сначала. да? Сначала. Давайте. Вот. Я ничего не скрою. Да? Просто, понимаете, я правозащитник, и я знаю, что у вас... У вас есть внутренний регламент, да, по поводу этого? Что, что надо сканировать ну, там, можно? смотреть... Но опять же нету ни одного нормативного права акта, который обязывает меня вам передавать э, документы в руки. Не спорю. Я обязан его. Там написано, обязан хранить. Я не буду хранить. Uh -huh. uh -huh. это... uh -huh. uh -huh. Эту бумагу проверял Следственный комитет, прокуратура, ОМВД города Сургута. <сказывает> uh -huh. Очень много кто проверял. Они мне все знают. Я не скрываюсь. Никаких этих... проблем нет. Нормально все? Да, все хорошо. Еще? Вот, вот последний смес. Вот, вот вторую 36, пожалуйста. Так, чтобы я видела, могла набрать. Ага. Вот тут даже в конце написано это. Бережно хранить. Ну, это не. Давайте вот, хранить. Бережно хранить. Все. Разговаривать, а... мы все равно к вам с вами. Ну да, передавать-то не написано. Так, какие? Ну все можете брать. Какие выписки нужны? Расширенная банковская выписка. Какая информация нужна там? Все движения по счету. За какой период? Сальдо, чтобы было отображено. За какой период? Ну, давайте за этот год. За 22? Да, 22. Достаточно. Мне, чтобы было видно, что я 24 января отправил денежку на карту вот куда я пытался отправить 15 тысяч потом. То есть был совершен платеж, перевод денежных средств, 1000 рублей на карту Тиньков Успешно перевел. А, а следующий этап, 15 тысяч, Мне заблокировали, все. Сервис заблокировали, что? Что-то я не вижу 24 января. НОЭ. Я... Вот. рублей. А да. по счету чуть позднее. Там идет разница от 1 до 3 дней по счету операции. Позднее перемещается. А вот здесь вот она есть. Видите? Где Господи. Дверх ногами не вижу. Вот, <laughs> вот она. она. Вот она, да. 4. И комиссия за переводы. -то. Вот. Все, а дальше блокировка произошла. Тут же пошел в банкомат, в том отделе не снял, все нормально. Это что за сервис такой вот? Ну ты вообще издевательство. Я имею доступ ко всем функциям, я могу заказывать выписку, могу вообще закрыть сейчас счет, правильно? Да. Вот же бумага есть. Да. Я могу закрыть счет, я могу его там не знаю перевыпустить карту, все что угодно. Но вот сбербанк онлайн я почему-то не могу разблокировать. Почему? Мне нравится Ваш взгляд, жаль, что он не попадет в видео. Если хотите, может попасть. И эту печатку хлеб. обязательно, чтобы подпись удостареет только печать угла. А -а -а. А -а -а. Так, а список тех щитов. Открытых на персона? Что ж такое? Ты закрою ваш програм. А -а -а. Все Далее. Все-таки нужно будет заказать. Все-таки нужно будет заказать. Почему? Ну, потому что ну, Сбербанк онлайн заблокировался, соответственно, мы не сможем распечатать, потому что он как раз Сбербанк онлайн. Поэтому я вам закажу, там ну, будет розыск счетов, ну, как справка на розыск счетов. Полностью все, вся информация о том, какие счета открыты в нашем банке, именно в Сбербанке, не только в Сургути, но и в других городах будет предоставлена. Ничего не поняла. То есть вы готовы предоставить список всех счетов. Но да, придется возле... подождать только из-за того, что Сбербанк онлайн заблокирован. Я вас правильно Не только по причине, но... Я просто Это не та справка, которую вы хотите. Я просто подумала, что, может быть, вам подойдет другая. Она Наталья, может, я неправильно разъясняю. Мне... Список счетов просто по да. а если... всех городах, по всему Сбербанку. Да. Производится по да. заявлению. Да. Вот сейчас мы его оформим. Давайте. Все. Какие сроки исполнения? Озвучик, а, когда мы запомнимся... Ну, примерно программа, хотя программа вы... А вы оформите, а потом скажете все... я не буду оформлять, Если два года будет розыск... Ну, два года нет. Не более 30 дней всегда, любое заявление. понятно. это обычного такой срок дней может достигать ну не ну давайте оформлять только если вам нужна бумага от меня подпись то я сам напишу если нужно на бумажном носителе от меня за корючкой, подпись я сам напишу более заявление действующих счетов или и действующих и закрытых с указанием закрытых всех были? закрытых в том числе да всех Нет. открытых закрытых заблокированных не, не приостановленных не действующих любых всех Интересно, девушка а почему времени не указывается? не надо со временем это очень важно я не вижу время муж колоночка уменьшилась? А мне нужно со время. Ну как, у вас в приложении Сбербанк онлайн есть время указано? Вы можете конкретно по данной операции сформировать выписку, распечатать ее, и там будет указано, здесь не, не давайте, повлиять на... Давайте формат. Тогда по всем операциям вот, за 24 число. Зачем вам по всем операциям, 20, 25, 25. Потому что 24 числа было заблокировано, да. забирать банку. Давайте одно сообщение заполним. Добро, я пишу в следующий да, 17 дней максимально они Что там, смс когда придет? Да, смс-сообщение придет с иллюстрационным номером обращения. Сегодня в течение дня и потом, когда исполнено будет еще одно смс. Да, с этим все. Угу. Так, мне нужны, так ну давайте вот по времени, да? Мне задалось что четвертое число, нужно точно знать, когда, какая операция, во сколько часов, во сколько минут была совершенно. Я могу вам только озвучить из программы. Ну, как это озвучить? Но на Я бумаге. не смогу вам распечатать. На бумаге. Я не, не могу эти, повлиять пожалуйста. на формат документа. Тогда, пожалуйста, письменный отказ. Спечать с расписи. Будем через суд истребовать. Через иск по защите прав потребителей. С а компенсацией морального вреда. мне обращение, там -то, там -то... Ко мне а вообще расстав. подошли, сказали, что сбол надо разблокировать. Мы <класс> а, <класс> список счетов. Потом клиент попросил. Да, Еще а одну. это все взаимосвязано. Да я готовлюсь к суду просто, по защите Ну а что делать? Не хотят разблокировать и все. Мне устроить вот эта бумажка, мне просто нужно 20, за 24 число, мне нужно время, чтобы было указано. Да, ну, смотрите, так как это был перевод, если бы это был... Платеж, допустим, платеж, мы бы могли распечатать подтверждение платежа, платеж, проводимый именно Збербанком. У вас это перевод. То есть подтверждение. Вы же говорите, вы видите время в программе. В программе я могу, но я могу только написать его распечатать с программы. Вот ну, нет функции такой. Скриншот делать? Нет, банки нельзя делать скриншот. Скриншот распечатали, печать, просто все? Нет, мы не можем вам делать скриншот свою программу. Ищите способ. Тогда? Тогда я закажу для за вас. Чего закажете? Чтобы они предоставили вам со временем. Кто они? Москва, ну? что ли? Ну, нет, кто? не Москва обрабатывает. Даже не, не суть, кто, какой город обрабатывает. Я чуть не пойму. Наверное. Анжела занята, да? У вас это был перевод, это не платеж. Да мне какая разница, девушка. У меня вот в этом Сбербанке онлайн в уведомлениях, в СМС везде пишется дата и время. Здесь у вас указана только дата. Я как потом в суде буду доказывать, что я сначала отправил успешно платеж, а потом мне 15 тысяч заблокировали. Как я буду доказывать? На пальцах? Это же время имеет значение. Временной промежуток. Я понимаю. Ну. А вы скрываете эту информацию, получается. Ну, это по вот не намеренно скрывается. Ну, как ты намеренно? Потому что, обеспечение не подраст... вы не говорите, подробнее. у вас в программе отображается. В чем проблема Распечатать скриншоты это? Я считаю, что это намеренность, сокрытая информация. мы не можем вам распечатать программное обеспечение. Ну, если вы некомпетентные, давайте поговорим с начальником. Поговорим. Ну, хорошо, откладываем этот вопрос. Поговорим. У меня есть еще один вопрос. Мне нужны все ответы, которые вот, я к вам обращался, да, начиная с 24 числа, января, несколько раз обращался. Там было три или четыре обращения. Вот, мне нужны все эти э, ответы на все эти обращения, и сами обращения, и ответы на обращения в письменном виде, в виде заверенные надлежащим образом. Как говорят ваши сотрудники с номера 900, они говорят обращайтесь в банк, вам предоставят официальный ответ. Вот, мне нужны официальные ответы, заверенные надлежащим образом. И, в том числе, все обращения с моей стороны, в том числе сегодняшние. Ну, 4 февраля, то, что вы обращались, там, вложение не смогу распечатать, потому что вы обращались в ИРКЦ. Какой ИРКЦ? Да, да мне сам текст, что они там написали. Ну, номер обращения, текст обращения и ответ на это обращение. Ваш печать, роспись. А что такое дул ДУ сотруднику? Ширикой дул. Как ты не готов? Готов? Я предоставил. же. Ну, Для что? стана. Нет, нет, не нет, вы поставили букву И. Это соединяющее. Сочините. То есть не готов предоставить дул. И сделаю скан а тогда, Прошу, надо, тогда удаляйте это обращение, это не соответствует действительности. Ну, и хотя бы мне текст показали. для утверждения. Как, как вообще такое могли написать? Я же вам показывал в руках. Выпишите, не готов, Предоставить. еще сокращаете долг. Думала, что ли, то, что мы сокращаем, это наше внутри. Ну это понятно. мне же должно быть ясно. Я пытаюсь максимально быстрее решить все наши вопросы. При этом сообщайте информацию, не соответствующую действительности. По сути, клевета. Ну, новое формируйте, то отменяйте, новое. Я дополню то, которое было беру букву нет решение так информацию о том что клиент не согласен предоставить дух считать недействительным клиентам было предоставлено более 20 документов в том числе паспорта в оригинале я укажу что вы собственноручно пролистали паспорт Это же верная верно – Верно, и вы сказали, что все нормально. – Да, да. – Вы удостоверились? – Да, да. – Претензии да. есть к паспорту? – Нет. – Что еще раз? – Еще что-то указать, помимо того, чтобы вы продиктовали? А, Пролепите, что там написано. Информацию о том, что клиент не готов предоставить паспорт, считать недействительный Клиент пролистал паспорт ультрамагии сотрудник удостоверился подлинности документов. Более того, клиент предостал другие документы, удостоверяющие личность. В количестве 20 штук. Я не видела 20. Давайте пересчитаем, покажу. Я, что, а что делать? Серьезно говорю? А какое а? значение имеет количество документов? Сделайте количество. Ну потому да? что вам именно обязательно нужен сканер. Вам другие документы удостоверяющие? Я сейчас не просила вас шка. Нет, мы не закончили. Вот не хотят добавить это. Во-первых, сообщают недостоверные сведения обо мне, что я отказался до этого показать э, документы удостоверяющие личность. Это что такое? Вы поговорите с сотрудником, чтобы писали правду в обращении. Потому, Наташ, Потому что, что у меня, что у меня на руках есть бу бумага, подписанная, собственноручно, ага. человеком, который, я считаю, сообщил мне достоверную информацию. Москва, что я отказался предоставить а документы соответствующие. Да. Я а считаю, она. что у меня присутствуют Нет, все признаки. С текстом. Клиент не согласен был с текстом обращения, мы написали таким образом, как клиент захотел это, под диктовку. Вот. Сейчас я это все распечатаю, ну, заверил клиент отдам. Не хотят добавить информацию, что я предоставил в том числе 20 документов. Почему не хотят? Я ее дописала. Уже. Дописали уже? А, ну, вот. уже хотят. Соответственно, смотрите, я считаю, что в действиях сотрудника Натальи... 26, 26. Ага. Присутствуют признаки, преступления. Нет, виду, скорее, я не собираюсь эту У меня есть все доказательства а? на руках. и в том числе и Я не собираюсь эту тему развивать. Но я прошу приедьте внимательно относиться к тому, что вы пишете. Пожалуйста. По-человечески прошу. У нас такое изначально. Сейчас я Вы дописали? Еще раз продиктуйте, что вы написали. И еще один вопрос, очень важный тоже. Сейчас его продиктую. Продиктуйте, пожалуйста. Присутствует. о том, что клиент не готов предоставить паспорт считать недействительным. ЕС пролистал паспорт в автомате. Сотрудник удостоверил вверх позже. Может, Наташа, вы можете распечатать, чтобы я сам прочитал? Или на экране показать? Я не собираю, я вам еще раз повторяю, я не собираюсь это развивать. Просто внимательно, пожалуйста, относитесь к тому, что вы пишете. Я не хочу отвечать за ваши действия потом, понимаете? Вот меня под это тоже не надо подводить. И я не хочу, чтобы вы сами себя подводили под это. Не надо этого делать. <связывая> Просто я прошу да, человеческий, да, помочь решить мою проблему, вы начинаете писать недостоверные сведения. Не, не надо так делать. Информация <связывая> о том, что клиент не готов предоставить паспорт, считать недействительный клиент, прописал паспорт, пролистал паспорт, у него судебник или документы были, клиент предоставил другие документы, считающие личность, количество 20 штук. Все отлично. А теперь точно так же оформляем, вот как вы оформили другие вот эти вот обращения, печать, расписку. Вот, вот теперь все правильно. Это ты к тому обращение дополнила, да? Да. Так, еще вопрос вот по выпуске. Да? Меня интересовали движение средств по счету за 24 число. Ну, распечатали за весь год, за это текущий. Так вот, не распечатали, а времени-то нет. Как я докажу, что я сначала 1000 рублей перевел и было все в порядке, а, -а, -а. а потом мне карту заблокировали. Имейте в время проведения. Да, интересно? да, да. да. А. Это критично. А вы хотите, чтобы вам банк со временем предоставил? Да, там да. к сожалению, нет. Ну, это не Техническая, добавить, воз... да? Техническая возможность есть. Девушка Наталья на экране это а -а -а. все видит. Но, она, я предложил сделать скриншот, распечатать, поставить и печать, роспись, мне это сказали Я прошу письменный отказ. Тоже отказывайте. Как а, Мне для суда это критично. А, ну понятно. В принципе, можно же еще одно обращение выставить. Ну, просто нам нельзя делать скринные вообще даже в целом. Украина, как бы, она ну, может, возможно. да. Возможно, возможно. еще обращение? Да не, на, не надо, подождите, не надо еще одно обращение. Ну, Вы с этими по обращениями уже, уже весь этот, всю Москву завалили но... Элементарно, вот я захожу Сбербанк онлайн, да. Раньше заходил, сейчас не могу. Да. Там всегда на любую операцию есть время. <кх> Конечно. Да, сам Почему сам здесь нет да. времени? Потому что вот формат распечатывания настолько в таком виде. То есть он у нас так. Это как... да быть такое, не может. А вы, не хотите, идет, вы хотите да. сказать, что вы не, не спа... дайте мне официальные письменные ответ. Ну, Официально письмо ответить, мы сотрудники не имеем, вот только банка может, поэтому нет данного прощения. Наталья Петровна. Вот, у нас нет полномочий обращаем. писать Да, такого нужно. Вот вы, женщина, вы можете поплакать, а мне чудес. Да у меня нет никакого положения, а идет не может. А давайте это хотелось. У меня ситуация. Я стараюсь решить. Да, мы можем только сделать. Просто у нее даже других возможностей. <как>, как бы она не хотела бы вам помочь, она этого не может сейчас сделать. Я же понимаю ваш вопрос. Да. Тогда да. отпишите новое обращение. Да, а, да. Знаю, то есть необходима полная подробная информация, но с указанием времени. Может, что... Какой смысл мне вот в этой выписке, если там времени указано, ни одной операции? Ну, какой смысл? Ну, он пытается да, ориентироваться. Это единственное, что... Раз. Не, Наташа все сделает, не переживайте. Клиент интересует отчет по карте за период с 1 января 2022 года по 14 февраля 2022 года. Необходимо указать точное время проведения операции. Данная информация важна для клиента. Отчет предоставлен в ВСП, офис банка. Не содержит информацию о точном времени операции. М -м, информацию предоставят на бумажном носителе, наручно. В этом случае, да. Слово наручно не звучит А то вы мне вышлите куда-нибудь Или скажете, смотрите Отчет подготовлен Сбербанк онлайн Смотрите Они могут так сделать Я потом где буду искать указываю, что документ необходимо предоставить э, официальный э, на бумажном носителе. Наручно. Наручно. Да? У -у -у. Обратите внимание, вы предыдущее обращение. Там есть идентификатор обращения номера от такого-то числа. Но в последнем вы распечатали без номера обращения. То есть я вас сейчас попрошу дописать номер обращения вот здесь. Но он будет соответствовать вот этому. Допишите, потому, собственно, телефон, допишите, собственно наручно, нет. потому что это отдельная бумага. Не прошита, не вшита, не заверена печатью. Да. Да, я могу перепечатать. Давайте с номером вот этим. Печать, разпись. Подождите, подождите, подождите. Когда перепечатать, я вам этот отдам. Жду. Ну, сто первое, дайте Просто я это да? делаю в одной программе, чтобы мне посмотреть номер. Мне а, нужно ну, пожалуйста. завершить вот, ну, потому что мы бумагу сейчас. я не хочу давать. Сейчас, наверное, придется перепечатать. Почему? Из одной буквы. Слово нарочно, знаете, как это пишется? Наручно. нет Не нарочно это нарочно. Нарочно. Это а да, то есть специально. А наручно это на руки. Лучше напишите на руки. Потому что нарочно означает специально в русском языке. Ну, Прочитал статью. Правильно по-русскому языку писать на руки. На пробел руки. Вот Все, отлично. Все, отлично. Жду ответа. Да, Ни один вопрос шести не был решен надлежащим образом. Оценка минус один. А где можно будет поставить? Но не вам, это Сбербанк. Вам? У нас оцениваются сотрудники. Именно сотрудники? Да. А че, а че вот о мне... чем Сбербанке а, вы Наташ... можете писать в открытых стажах. Наталья, честно, э, что че мне делать? Какую цену поставить? Как хотите. Я не буду. Неохота вас огорчать, чтобы вы опять слезы или... На будущее относитесь внимательно. Потому что... В одной букве, да. Это может быть в одной букве, да. Вот, на даже на буквы имеет значение. Я приношу извинения. Не, все нормально. Не извиняйтесь, это бывает. Я да. понимаю, что... Если вы не специально это сделали, то прощаю. Благодарствую. Всего хорошего. Чисто по-человечески. Вот такие маски заставляли носить на к**. Пропитаны дексином титана. Именно дексин титана вызывает к** Заставляли носить на если не носите что-то, если вас заставляют, то носите своё. Не, не, не, не, не портите себя сами здоровьем. Почитайте про диоксид титана. В Северной Корее была эпидемия. У него вот с там лёгких связано. 2015 года. Даже можно не а откуда вы, от, откуда вы знаете, что чем-то пропитано? Вы сертификат соответствия видели? Это, Это раз. раз. А, а плюс еще дефицит титана именно при дыхании вызывает... Откуда вы знаете, пропитано или нет? А что напугали? Это правда жизни. Надо внимательно относиться к тому, чего вы носите и что пишете. Благодарствую. Всего хорошего. Что? Я один, но у меня много. Благодарствую. Все мне так говорят. Благодарствую. Ни один из шести вопросов не был решен должным образом. Пришлось подмагнуть. Благодарствую. Всего хорошего. Девушка. Сбербанк онлайн заблокирован. Мне пришлось ее напомнить, что есть такие уголовные стадии, как привита, служебный подлог. Сомнения есть? Нет сомнений. Подпись есть. Испорь не разблокирована. Вчера я приходил с пакетом 20 документов, удостоверяющих личность. Чего вам еще надо? Почему? Как? На каком основании? Была операция проведена успешно, а потом была стагнирована.